Всем привет! Сегодня у меня распаковка, причем распаковка такая, велосипедная. У меня фонарик и спидометр велокомпьютер. Так, начнем с этой посылки. Да, тут у меня фонарик для велосипеда. Посмотрим что что он из себя представляет. Он задний-передний? Так, вот такой продается. Экспрайс за 50 рублей, примерно такой. Так, не знаю. Ну да, такой же. Сколько он... Так. И в итоге, тут нужны аккумуляторные батарейки. причем мизинчиковые. Так, ладно. Это отложим. Смотри, есть у меня батарейки. Ланского да, у меня, подождите, появится. И я покажу, как он светится. Пока спрячу. Так. Ну, честно говоря, фонарик совсем неудачный. Ну, мне кажется, на первый взгляд. Такой хрупкий. Ну и велокомпьютер. Сейчас мы его посмотрим. Вот, вот эта вещь. Запакован он. Отлично. Смотрите. Такой китайский воздух. Ну, ничего не будет. Можно так убить. А есть батарейки. Вот О, какая красота. Посмотрим, что мы себе представляем. Комплектация у нас идет сам его компьютер инструкция такая мануалка на английском языке инструкция довольно понятная так. что у нас? крепежи он не провод он проводной я не, не люблю не проводные там и там батарейки так. крепежи веревочка поковали мне на урал так батарейка к счастью есть здесь только вытащить надо так. Да. заблокирована батарейка Всё, я ее разблокирую Итак, пленочка здесь даже есть. А, это на пленке все нарисовано. Сейчас пленку сниму. Так. Сейчас я его настрою. Это, как я понимаю, размер шины. У меня ну, 21.14 должен быть. Так. Опа. То есть он переключение предлагает сразу установить. Сейчас я еще раз тарик чтобы заново. И покажу, как это настраивается. Когда я первый раз настраивал другой, во мне вызвало очень много затруднений. Вот он, показывает что-то. Так. 4. Это вот это клавиша выбор так нам надо выбрать 214 следующее это у нас как я понял 12 или 24 часовой так сек... так часы сколько время Точные часы знаю, ну, что 1858 Это что? А, это километраж Который проехали Ну, еще Нисколько не проехали Все Теперь надо настроить время еще раз Дистанция Тут очень много Большой выбор Может Шипа какая-то <с touches> Так Вот видите ну, на самом деле, тут очень много параметров. Сейчас попробую еще раз настроить время. Так, прочитал вот эту клавишу m моде и 2 секунды. И тогда можно будет опять настраивать. Так, четверка должна быть. Ну и продолжение вот это. Так, так, так, так, вот. Уже 19, у а меня 18. Я успею набрать, пока он не переключился. Все. Все настроено. Ну тут более подробно можно все узнать в этой брошюрки в этом этой моналке. В принципе, очень хороший на первый взгляд велокомпьютер так и самое хоро... интересно, что здесь пятизначные как обычно на велокомпьютерах четырехзначный и фирма то известная InBike все теперь буду смотреть как он себя покажет в работе забыл еще про это рассказать как он всегда именно не то что сверху а с поворотом это удобно то что он не соскочит как обычно бывает так, где сам про а вот провод с магнитиком сейчас я повешу на велосипед это и все завтра я поеду уже с компьютером буду считать дистанцию и скорость на которой езжу очень удобная и нужная вещь вот магнитик сам который крепится к вилке. Так. Ну, вы понимаете процесс, да? Этот квилка, этот к спице, И когда он крутится, он считает круги, считает, сколько оборотов сделано, и, соответственно, умножает и получает температуру. Ну, здесь не показались сколько раз. Установил я компьютер. Он показывает, там есть подсветку, он показывает скорость, дистанцию, среднюю скорость, температуру воздуха. Даже так. Тенденция скорость, ну не знаю что это такое. Одометр, время, поездки, секундомер. Ну, короче там очень большой объем информации может храниться. Я дам ссылку на этот товар. Там будет все описано. Описание очень хорошее. Даже видео есть. Видео описание этого педометра, как я его по-русски называю. На велокомпьютер. Вот дальше вот ставил сюда батарейки, третий фонарик. Тут 4 мизинчиковых. Сейчас посмотрим, как он светит. Тут три режима. Один. такой, ну не знаю, зачем вообще он. А тут два режима. Всего два режима. Ну, стоит вот копейки тоже все куда. Если покупал я его не на алиэкспрессе а на каком-то ножом, скорее всего. Тоски. ну вот так вот. В принципе, неплохо освещает. Дорога будет освещать. Он на лучше. стоит такой 55 рублей. Ну и задний. Ну задний там подороже стоит реально. Посмотрим сколько он. Заказывал это все дело на жуме. И второй. Фонарик. Здесь тоже, да. Две батарейки. Тоже мизинчиковые. В этом фонарике две мизинчика батарейки. Смотрите, сколько тут режимов. Один, Просто. Два. Три. 5 6 7 7 режимов, в принципе, он этого стоит Переди фонарик, я думаю, не очень Но, в принципе, он горит, я его сегодня повешу себе Все, ссылка на все товары в описании Все, подписывайтесь, ставьте лайки Я не прощаюсь